Майншилд Академия, либо Майн Знаю, знаю, всё, знаю. Вот у нас сервер друзей. А, -а, -а. <связывая> так бан <связывая> Марк.